Бывают такие ситуации, когда вот просто ничего в голову не лезет и ты не знаешь, на какую тему с ней поговорить. Вроде бы девочка тебе нравится, да, и хочется продолжить общение. Или ты пришел на свидание и как-то вот как в ком в горле застрял, и ты просто вот ну не знаешь, о чем говорить. Какие-то вопросы спрашиваешь дебильные, не в попад. В общем, ты чувствуешь, что что-то не то, и диалог не идет. И вот специально для таких ситуаций записал для тебя это видео. Здесь я поделюсь с тобой блоками, темами, важными темами, и э, дам конкретные примеры вопросов, которые ты можешь задавать, а также задавать уточняющие вопросы к этим самым вопросам. Это будут темы отдыха, путешествий, кино, э, любимых мест и так далее. но для начала, как обычно, э, лайк этому видео подписка на этот канал, и мы прямо сейчас начинаем. Итак, первый блок – это, конечно же, путешествие. Путешествия любят все. Вот поверь, нет человека, который не любит путешествия. Даже если он путешествует только в рамках, не знаю, своего города или в рамках своей страны, он уже эту тему одобрит. А уж если человек путешествует... Еще и в Европе, в Азии, в Африке В общем, по везде, в разных местах Туда тема очень-очень интересная Она очень эмоциональная. Почему? Потому что у нас так устроен мозг. Когда мы вспоминаем путешествия, мы вспоминаем самые яркие свои эмоциональные переживания, самые прикольные моменты, что нам понравилось. И мы искренне этим делимся. да? И вот как-то одну девочку спрашивал, как она отдыхала, она мне рассказывала про Черногорию. Она очень много рассказывала, рассказывала, как она путешествовала, как они что-то там ели, где-то гуляли, в горы поднимались, как они купались, там на кораблике плавали. Поверьте, на полтора часа было интереснейший рассказ. Я даже не успевал ставить свои пять копеек. Путешествия ⁇ это топ-тема для того, чтобы начать разговаривать и знакомиться с знакомым человеком. Вопросы звучат следующим образом. Где ты а, любишь больше всего путешествовать? В каких местах? Какие твои любимые места для путешествий? А, какое твое последнее место, где ты была? Что больше всего там запомнилось? Какой а, отдых в путешествиях ты больше предпочитаешь? Где-нибудь там... В отельчике потусите, либо на пляже поваляться, либо активные какие-то путешествия. Назови, пожалуйста, топ-3 своей страны, где тебе больше всего понравилось. Какие твои любимые города в путешествиях и что тебе в культуре разных стран больше всего нравится. Какое твое самое любимое место, куда ты возвращалась бы и возвращалась бы. В какой стране, где ты бывала, ты бы путешествовала? Сколько стран ты успел посетить и куда планируешь поехать в следующий раз? В принципе, этих тем уже будет достаточно про путешествия, чтобы ты с ней общался, ну, не знаю, там, знаешь, 4-5. Дальше следующий блок я бы, наверное, назвал просто кино и сериалы. Можно спросить у девушки следующее, а ты часто ходишь в кино? Да, и поинтересоваться... С какой периодичностью внимательно а, выслушать ее ответ, поделиться, опять же, как часто ты сам ходишь в кино. Дальше вопрос такой, какие фильмы ты больше всего любишь, то есть направлены? Это может быть артхаус, хаус это может быть какая-то, знаешь, серия марвеловских блокбастеров, или ужастики, либо триллеры, либо просто какие-нибудь... А, знаешь, мелодрамы, а, какой жанр а, у нее любимый. Можешь тут же поделиться, что мой жанр, допустим, любимый, это комедия, да. Затем ты можешь поговорить о том, какие твои любимые комедии, какие у нее любимые комедии, в общем, узнать, какие фильмы вы вместе общее смотрели, да, уточнить, ходит ли она одна в кино или с друзьями, да, это, опять же, Бена, будущее, можно ли ее звать там на второе свидание в кино или на третий даже. Когда-нибудь ходила ночной сеанс, да, если а, не просто ночной, а такой, значит, стоп когда смотришь всю ночь 3-4 фильма подряд, есть такие штуки, поверь, ты идешь с девушкой на второе свидание такой ночной стоп, то очень часто он заканчивается а, сексом. То есть это прям очень такая хорошая штука а, для сближения. А, дальше а, можно уточнить, а ты любишь больше смотреть фильм в центре, либо где-нибудь там на задних рядах? Ну смекаешь, да, куда мы все это ведем и куда мы намекаем. А, можно уточнить еще такой вопрос. когда-нибудь замечала, что когда выходишь после сеанса на улицу, то первое время окружающий мир воспринимаешь совсем по-другому, ну в зависимости от фильма. тебя такое когда-нибудь было? Если было, то спроси, после какого фильма и что конкретно у нее происходило. Поверь, это очень интересный вопрос, на которые девушки будут отвечать с удовольствием, потому что они не банальные, они цепляют, на них хочется говорить, обсуждать и делиться личными переживаниями. А какое у тебя было самое сильное чувство во время просмотра фильма? Что это был за фильм? Это блок кино. Дальше это можно блок называть его так. Рестораны, бары, кафе. Да? Часто бываешь в кафе или в ресторанах. да? А что больше всего любишь заказывать? Какие любимые твои заведения в городе? Какой любимый ресторан? А какое любимое кафе? Не знаешь, почему некоторые девушки так часто ходят в кафе с подругами? Вот мужчины, допустим, так часто не ходят. Ты любишь сладкое, а, ты сладкоежка, или нет? А, в каких кафе тебе больше всего нравится и почему? Где лучше всего атмосфера, да? А где лучше всего еда? А, ты пробовала сама что-нибудь готовить дома из того, что а, пробовала в кафе? Знаешь, очень часто девушки сидят в кафе и такое ощущение, что скучают. Иногда это длится не один час. Чего они ждут? Никак не могу понять, не подскажешь? И Ты когда-нибудь динамила парня? Ну, только честно, да, только честно. Это вот такой, да, <с Machine> а, провокационный вопрос, и в зависимости от ее ответа, можешь ее похвалить, какая ты молодец. Она, естественно, скажет, что не-не-не, я не такая. А, дальше обсудим места отдыха, парки, набережные, улицы. Какие-нибудь старые, старые э, части города Ты любишь гулять, Как часто ты гуляешь Какая твоя любимая погода? А почему? Где тебе больше всего нравится гулять? Нравится гулять одной или с кем-то? Ты когда-нибудь гуляла под дождем? Ты часто с друзьями гуляешь или с подругой? Ты когда-нибудь ходила по городу всю ночь? Я вот, например, ходил в Питере, да, ночь была белая и было очень прикольно. Ты давно была в зоопарке. Какое место тебе больше всего запомнилось в этом городе? И почему? Тут, кстати, можно совместить не просто вот твой город, а еще и город, про который я тебе рассказывал, путь в теме путешествий. Ты любишь купаться? Где купаешься? Как сейчас ты купаешься? Сколько ты вообще любишь а, море? Океан, речку, озера. Ты часто тусуешься в центре. Какие там любимые места? Заведение. Э -э -э, очень осторожная такая тема. Это тема отношений. Ее, наверное, нужно уже начинать где-то на втором свидании. И тут есть тоже своя специфика. Можно спросить у девушки следующее. Когда твой первый поцелуй был? Когда ты впервые захотела парня? Ты часто влюбляешься, помнишь свою первую любовь? Ты любишь романтику, а что больше всего любишь в романтике? Как ты относишься к тому, что некоторые говорят, что отношения можно купить за деньги? У тебя когда-нибудь было ночное свидание? Это был вопрос с подвохом, да? Я думаю, ты уже догадался, куда все-то идет. А у тебя было свидание сразу с двумя мальчиками одновременно? Мне подруга как-то рассказывала, что находила такое свидание. Два парня за нее боролись. И ей прям было очень весело и интересно. Ей понравилось. А у тебя? Как ты думаешь, какая конкуренция острее? Мужская или женская? Почему? А у тебя были конкурентки? Они вообще живы еще? Что ты больше любишь? Делать комплименты? Или их получать. Что ты больше любишь дарить подарки, или их получать? Но ну, я думаю, тот ответ ты заранее знаешь, но тем не менее все равно можно спросить. Что ты в себе считаешь достойным комплиментом? Ну, кроме твоего красивого, интригующего, глубокого взгляда, конечно. И общая тема. Ну, знаешь, так можете идти в... вот. Вопросы кидать просто в рамках общего общения. Ты боишься грозы? У тебя есть какая-нибудь коллекция, допустим, там, мягких игрушек, да? а, У тебя есть домашние за животные. Как их зовут? Чем ты их кормишь? А, когда была в последний раз на море? Как ощущение, что тебе больше всего понравилось? Ты загораешь или сгораешь? Какую музыку ты любишь больше всего? Как часто слушаешь? Вообще ты миломан не или нет? Какие твои любимые книги? Или вообще ты читаешь и что читаешь? Часто бываешь в ночных клубах? Если да, то в каких? Что тебе там больше всего нравится? Какой у тебя самый яркий момент в твоей жизни? Ты умеешь готовить, а что ты лучше всего готовишь? Что у тебя лучше всего получается? Ты умеешь на чем-нибудь играть? Ну, музыкальный инструмент, да? А как давно? А слушать, любишь, как другой играет? Ты любишь загорать. А загорало то просто? А ты можешь вспомнить свою первую любовь? Она у тебя была в детском садике или в начальных классах? У тебя есть братья или сестры? Хотела бы, если ну, она одна, да? И какое твое любимое время года? И чем оно тебе больше всего нравится? В принципе, этих вопросов вот так вот тебя будет достаточно выше крыши, да? Потому что они достаточно все такие небанальные, они интересные и... Они показывают твой искренний интерес к девушке. И задавая эти вопросы, ты всегда сможешь поддержать общение и, в общем-то, настроить коммуникацию в том русле, в котором тебе нужно ее а, направлять. И помни, очень важно это говорить уверенным голосом, позитивно, Делать паузы, не торопиться, иногда ухмыляться, все это придаст твоему общению с девушкой очень правильную нотку, очень правильный такой, знаешь, этап дальнейшего ознакомления и начинается процесс соблазнения именно с того, как у вас завязываются общения. Если вы правильно его ведете, то все получается хорошо. А если ты не знаешь, как тебе переходить в дальнейшую фазу, то есть в сексуальное общение, если ты сомневаешься, как говорить на тему секса, как трогать и вообще у тебя тут, знаешь, одни сплошные шишки и убытки, тогда лови ссылочку внизу под этим видео на мой курс «От отказа до постели». Переходи, ознакомляйся, оставляй заявку и тебе все про него расскажут. Это то, что тебе нужно. Ну на сегодня все. Используйте фразу с умом и удачных тебе свиданий. До встречи!